Всем приветик. Тема смысл карточек смотрю. Незнание. Вы много чего в жизни не знаете, не понимаете, не понимаете, что происходит в вашей жизни, не понимаете вокруг людей, как они к вам относятся, что вообще вокруг происходит, вы не знаете, вы не можете понять никак. У вас нет знаний именно того, почему так люди поступают, почему так люди говорят, почему так делают, почему вообще показывают свое такое отношение к вам, почему в жизни происходит именно так, а не как-то по-другому и как-то не иначе. Вы не понимаете, вы не знаете. Вы можете отвлечься, начать читать, и вы начнете понимать. У вас придет знание именно того, чего вам было так именно. Важно, чего не хватало в жизни, вы начнете это понимать. У вас будут знания, чтобы понять. Понять самих себя, понять других. Возможно, вы также не, не знаете, почему вы ведете себя так, почему вы говорите так, почему вы так поступаете. Вы не знаете, почему у вас не получается что-либо в жизни, почему не получается какие-то конкретные дела сделать, либо же не получается у вас чему-то научиться. Вы попытаетесь отвлекать себя разными разными знаниями, разными науками, разными интересами. Не только по желанию что-либо вы захотели, а именно вот. Что-то вот узнали, увидели, попробуйте этому обучиться. Возможно, не получится, возможно, вы не поймете как. Но когда вы хорошенько начнете не то что вникать, а именно понимать, у вас будут знания. Всем пока.